Приветствую вас, друзья, на моем канале Валентина Синема 2. Сегодня мы с вами будем выводить ОСДТ с биржи Unitex. Комиссия возьмется 50 ОСДТ за вывод с этой биржи. И вывод здесь не менее 50 ОСДТ за один раз. Поэтому чем больше сумма, тем выгоднее ее выводить с этой биржи. Комиссия грабительская. Сразу говорю, давайте зайдем в историю торгов. И я вам покажу, что начиная с 11 марта я выводила ОМБТ и КРУ продавала. Это мой пассивный доход, который я имею от компании «Ева вот от этой компании. EvoReach – это компания, которая предлагает нам инвестировать и в обучающий курс по финансовой грамотности, и в диверсификационный глобальный портфель, в который входят более 29 сегментов. В этот портфель входят и недвижимость, и золото, инновационные технологии, бриллианты, а также цифровые активы и так далее. А также в этой компании очень привлекательная программа лояльности. Сегодня все уже понимают, что пассивный доход – партнерки это не редкость редкость именно хорошие сами компании с которых можно выводить в любое время и главное чтобы эти компании платили на протяжении долгих долгих лет первые мои инвестиции здесь были в 2016 году покупая обучающий курс мы получали не только знания по финансовой грамотности но и нам дарили доли от компании skyway Сейчас компания разрослась. За эти девять лет они создали свою собственную биржу Unitex, свою собственную электронную платежную систему Global Unit Pay. На этой платформе вы можете заказать пластиковую карточку. Пластиковая карточка стоит 41 доллар. Если вы не находитесь в ЕС, то доставка будет за дополнительную плату. Также вы можете заказать виртуальную карту. Она стоит будет 7 евро 50 центов. А главное, компания создала блокчейн, в котором вы майните монеты ОНТБ и продаете их на этой бирже Unitex. Вот именно этот пассивный доход я сегодня и буду выводить с биржи Unitex. Все подробности вы найдете в своих личных кабинетах Евореч после регистрации в эту компанию. А ссылки на регистрацию в компанию EvoRiche и на бирже Unitex будут под этим роликом. Покупаете на бирже Unitex монеты Кру или Волт Кру, ставите их на стейкинг в блокчейне, майните, и излишки опять выводите на биржу Unitex и там их продаете. Ну, это для тех, кто не хочет заморачиваться на приглашениях. А те, кто будет строить партнерскую сеть, те приглашают по своей реферальной ссылке в компанию «Еварич» и получают еще вознаграждение по программе лояльности. И в следующем ролике я покажу, как вывести эти бонусы лояльности с кабинета в электронную платежную систему Global Unit Pay и уже оттуда на карточку. Вот так выглядит их торговый терминал. Курс, как мы видим, растет и падает. То есть здесь а, тоже можно зарабатывать. Итак, переходим в балансы. Нажимаем вывод USDT. У меня 817 USDT. Сюда мы вставляем адрес ERC20. TRC20 здесь пока нет. Может быть со временем сделают. Там комиссия будет поменьше. Но ERC20 за счет того, что сам... Эфириум очень дорогой, именно поэтому и комиссия очень большая. Этот кошелек начинается с 0x. С этих значений начинается кошелек ERC20. Итак, сюда мы вставляем сумму 817. И мы видим, что сумма с комиссией будет 867. То есть нам нельзя вводить вот эту сумму, которая у нас есть. Поэтому мы сюда должны вставить сумму 817 минус 50. Поэтому сюда мы должны ставить 767. И тогда у нас будет здесь 817 USDT. Сюда мы вставляем двухфакторную аутентификацию, которая у каждого уже должна быть. И каждый уже должен знать, что это такое, как ее а, скачать с Google Market Marketplace. Итак, я ввожу 686 188 каждые 30 секунд эти цифры меняются и нажимаю вывод пожалуйста проверьте свою электронную почту и подтвердите вывод я зашла на почту нажала там на синюю кнопочку подтвердила вывод и меня перекинуло вот на такую страничку перейти к балансам мы смотрим что еще деньги не списались они спишутся в течение какого-то времени как только будет подтверждение 10 транзакций в блокчейне на ваших глазах ОСДТ списался, и на почту пришло подтверждение. Ну, вот так выводится ОСДТ любому другому человеку, или на ваш какой-то другой кошелек, который у вас есть, или на какую-то биржу другую, либо через платформу BestChange, на которой есть огромное количество обменных пунктов, через которые вы можете перевести USDT на свои карточки, либо на другие биржи даже. Вот смотрите, вы отдаете вот здесь и выбираете тизер ERC20, то есть в скобках написано USDT. Это шлюз через эфириум. Есть еще тизер ОМНИ «ОСДТ» – это шлюз через биткоин. И есть еще один тизер trc 20 но на бирже Unitex работает шлюз только ERC20 запомнить. Итак, вы выбрали тизер ERC20. И вот в этой колонке получаете, опускаетесь и ищите, на что бы вы хотели обменять. На любую другую криптовалюту, на Dash, Bitcoin, там, эфириум, да? На электронные деньги, ВМЗ, ВММ, WM, на электронные платежные системы, Perfect Money, на Юмане можно вывести, на Киви, на PayPal. На «Advance Cash», «Payer». Также можно вывести на «Криптобиржи», на «Эксмо», на Binance. И дальше смотрим интернет банкинге Значит, вы можете вывести на «Сбербанк», «Альфа-банк», «Тинькофф». Ну, много банков. В Беларусь даже банк есть. Ну, и вот есть карта «Мир». Вот с наличными деньгами здесь нужно быть немножко поаккуратнее. Но тоже можно работать. Поэтому с выводом проблем нет. Всем удачи! С вами была Валентина Синема-2. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк и учитесь зарабатывать. Без этого сейчас, ну, очень сложно.